Всем привет, всем доброго дня, доброго времени суток, у нас второй день в Дубае и мы его начнем правильно, это посещение спортзала, который у нас здесь есть в нашем отеле, на улице 32 градуса где-то примерно, еще утро, сегодня мы посетим район JBR, возможно Blue Waters. Я думаю, что сегодня день будет тоже насыщенный, а вы обязательно следите и, конечно же, пишите свои комментарии и ставьте лайк. Мы в спортзале, нужно приводить себя в порядок вот с таким видом. Это Дубай Марина. Сейчас побегаем, походим, может быть, даже что-нибудь поподнимаем. И пойдем вот черить на пляж. Ребята уже там на пляже. Яхты Дубай Марина. Два часа Просто пролетели, еще, конечно, сложная климатизация, все-таки вот эта вот смена небольшая часовых поясов, климата тяжело даются, особенно кардии нагрузки, но ничего. Сейчас идем в бассейн и отправляемся погорять в Дубай. В бассейне мне не удалось покупаться, потому что срочно-срочно нужно делать дела, куда-то ехать, в общем, так и не получилось, но может быть сегодня вечером, а может быть завтра я это сделаю. Да. Искандер, куда мы едем, скажи, пожалуйста. Идем Эмар Бичфронт смотреть. Эмар Бичфронт. Это Надо такое знать Просто что это такое? Это вот он ну, где находится? Не слева вот, который? Это там стоит. Дубай Харбор. Приехали на бич фронт. Эскандер у нас проводит презентацию этого района. То есть это название района. Застройщик Эмар. Здесь, в принципе, уже все распродано, но есть перепродажи. Это это. Это полоска. Шириной буквально в два строения и дорога между ними. И получается, что у тебя море и с этой стороны, и с... то есть где бы ты ни жил, ты всегда живешь в первой береговой. Ну Поэтому называется бич-фронт, а то есть у вас где прямо будет? перед тобой бич-фронт. Мы уже по ней идем, Дорога, это вот это Мы там. идем по полосе, это, есть бич -фронт. А, у нас и справа, и слева вода. И справа, и слева за этими зданиями вода, то есть они прямо на первой и береговой. Думаю... Вот у тебя стоят здесь яхты припаркованные, у тебя вообще в жизни все хорошо. Ну, то есть когда на богатом. Да. По меркам любой флагманской недвижимости, даже не особо дорого, 10 тысяч долларов квадратный метр примерно цена. 10 тысяч долларов примерно за квадратный метр. Сравните теперь с ценами в Сочи. Антер, я думаю, конкурент как раз вот таким объектом. Там где-то от трех миллионов за квадратный метр. А здесь где-то 600-700 тысяч. тысяч долларов за квадратный Единственное, что лот ну, здесь площадью будет квадратов 80. Ну, примерно. пускай он стоит здесь 50 миллионов, а в мантере будет 50 метров, стоит 180 миллионов. Так. То есть здесь вы можете купить три апартамента, а там вы можете купить один. Ну, ванбелрум в районе миллиона долларов, чуть побольше может быть. Ну, 60-65 миллионов. То есть в любом случае, три апартамента здесь, либо один апартамент в мантере. Цвет воды прям приятный. Яхты. Небоскребы. Приватный пляж. Такой мелкий чистейший песок. Да, короче, дальше там... Ну, сейчас мы... Просто просто нам пристанут, если мы туда зайдем, потому что это для резидентов только. Да, ну, давай Вот Основная фишка, она в принципе понятна. Вот белый песочек. Белый песочек. Вот у тебя лежак, пожалуйста. Ты вышел из дома, вот ты здесь живешь, стояешь, вот ты здесь живешь и вышел на белый песчаный песочек. Вот здесь уже вот это ветви пальмы начинаются. А, да, кстати, вот, там уже малоэтажные. Есть, да, ты, ты, ты в заливе, тут не вол, ничего. Ну, вот, в общем, и... это аналог а, такого элитного района. Я даже не знаю аналог чего, потому что такого нет нигде. Ну, да. Даже не знаю, с чем сравнить. А здесь апартаменты или квартиры? Ну, здесь... ну в, в, в Дубае нет такого понятия, как квартиры. У них здесь просто все У них есть, есть просто резиденции, апартаменты, есть сервисные апартаменты. это а, вот, от сервисные апартаменты. Там есть разница по налогам, по стоимости обслуживания. Там есть разница между сервисными и резиденциями. Поэтому надо смотреть документы, когда вы смотрите, для чего вы смотрите. Скажи, Искандер, а сейчас вот как можно, прямо вот сейчас вот человек посмотрит, скажет, хочу купить, забронировать? Но здесь невозможно что-то купить от застройщика вот в какой-то любой момент, скажем так, кроме старта продаж, потому что они расходятся, последний старт был буквально недавно, вот они продавали, но ну, я не знаю, там буквально за первые дни уже ничего не осталось. Окей, okay, перепродажи. Перепродажи реальные можно найти. где У нас там было пару предложений на двадцать седьмом этаже и что-то на 13 по-моему, надо актуализировать. Стоимость была вот порядка 10 тысяч рублей, 10 тысяч долларов в квадратный метр. One bedroom там метров 70 с чем-то было. Ну, для начала, что надо? Вот он говорит, я хочу, давайте бронировать, я буду бронировать. Все, информацию все получил, что ему надо сделать? Но для начала мы отснимем то есть, конкретный лот, вот он все посмотрит. А Дальше, если это перепродажа, нужно смотреть, собственник где. Если собственник в России, это попроще. Если собственник не русский, это сложнее. Куда деньги переводить и так далее? Это, короче, индивидуально. А, по первичке попроще, потому что первичку вы бронируете, дальше вы по свифту отправляете платеж, Бронировать лучше, чтобы забронировать УМАР, например, нужно заранее оставлять деньги. Мы Чтобы себе. вы у вас были чеки, так. потому что вы просто иначе не успеете, не успеете ничего а да, сделать. В общем, да, здесь крутые объекты продаются Очень на старте место. за 2-3 дня, хорошие объекты за 2 недели, а ну такие средние где-то в течение двух месяцев. Полностью. Прям вот ну, да, просто. Да. Не как у нас в Сочи, даже не как в Москве годами продаются от застройщиков. Обычно, проекта. если вы видите, что вот уже этажи 5-7 построено в здании, значит, там давно ничего не Уже, уже все просто продано. на котловании все продано Да, поэтому, друзья, здесь э, на принятие решения, когда какой-то старт продаж, вы следите за нами. Мы, если анонсируем, то тут же надо звонить, тут же надо писать и, соответственно, сразу же что-то бронировать, да? Ну, вообще даже не так, вообще даже заранее нужно связываться, просто есть вам в целом... Идея с Дубаем близка, вы заранее оставляете заявку, мы с вами начинаем смотреть, что есть сейчас и что будет в ближайшее время, потому что вот просто так в любой момент здесь что-то хорошее купить сложно бывает. Ну вот, мы просто знаем о стартах продаж, они достаточно часто здесь происходят, а просто вот если мы говорим про такие объекты, как фронт, тут вообще заранее нужно деньги заводить, мы выписываем менеджер-чек, ждем старта продаж. Но это типа брольное агентство. Ну, что-то вроде того, да. А, то есть ну, нужно заранее это делать, потому что если вы дождались старта продаж, вам все нравится, выходить забронировать, вы уже ничего не успеете. уже делать. ничего не успеете. А. И часто бывает, что даже нет времени выбрать что-то. Ну, самом деле, То есть просто покупаете, и... что ну, вот... Там. В таких проектах, да. На что деле, купили, то купили, не купили получается. так сказать. Да. Вот так, поэтому, друзья, время, оно ограниченный ресурс, в отличие вот, денег. А поводи, поводи вот вокруг, покажи вообще, здесь прям Ну давайте, район. да, посмотрим. В общем, так, Пальма у нас вот там начинается, здесь вот такой вот канал залив, там получается вот уже открытое море. Ну, на самом деле картинка крутая, то есть бич -фронт, почему он называется бич-фронт, то есть здесь вода, потом она уходит направо, и с той стороны вот этих домов тоже пляж свой собственный. И получается этот район со всех сторон у него есть свой пляж, ну и, кстати, приватный. Поэтому вот именно это место, оно на самом деле тоже очень крутое. Да, да все, я, значит, я, идем я, дальше, информацию от Искандера да, получили. Кстати, здесь еще да, своя да. марина яхта, то есть здесь можно да, спокойно да, вот здесь да. жить, парковать свою яхту. Кстати, вот колесо обозрения, ну и вид на самом деле вообще просто крутой на, на весь Дубай. Оказались а, на, на Пальме, пейте, это еще один такой элитный район Дубая. А -а -а это прямо здесь, вот посмотрите, сколько зелени, здесь такие малые малоэтажные дома. В таком арабском стиле очень красиво, очень много зелени. Здесь шлагбаумов, вот здесь вот тоже закрытый какой-то тип, ну, типа коттеджный поселок. Приехали мы на Азизи Мина. Искандер хочет нам показать апартамент. Все вторички у Искандера, ну и соответственно у нас, конечно же, у меня. Сейчас я вот узнаю у них, они будут у меня. А, находимся мы на Пальме напоминаю до сих пор здесь у нас еще вот есть один участок пустой возможно ну невозможно а скорее всего там будет что-то строить вот смотрите мы сейчас на ветви находимся у нас с той стороны вода и вот с этой стороны вода то есть вокруг у нас вода и вот такие вот прекрасные красивые здания бассейн вот автополив сейчас работает но сегодня а, гораздо жарче чем вчера то есть вот мы а, сейчас это почувствовали. но в принципе в целом а, комфортно, друзья, ну посмотрите, у вас есть собственный бассейн, там он шатер такой, да, где можно в теньке посидеть и вот такие вот виды. А вот здесь у нас есть апартаменты. И сейчас мы их посмотрим. Я считаю, что это достойно как минимум внимания вашего, ну и нашего. Здесь реально для Инстаграм фоток просто пушка. Какие-нибудь девочки сюда приедут и будут фотографироваться на фоне Дубая, пальмы, вот этих вил, ну и вот. Здесь у нас есть апартамент. 75 квадратных метров полностью готовый с ремонтом, с мебелью а, Стоит он а, около 40 миллионов рублей, если переводить на рубли И его фишка это кухня-гостиная с террасой, с видом на море Спальня и два санузла Быстренько сразу мы выходим на террасу, потому что время у нас ограничено все с ремонтом готовые, на этом даже не будем застрять внимание. Ну и, конечно же, вот такой вот шикарный вид на Бурдж-Аляраб. Здесь у нас тоже вид на море. Это Пальма Джумера, самый крутой район. Здесь у нас шикарный отель, как вид как в Таиланде или на Бали. В общем, друзья, терраса, и еще у нас есть спальня. Вообще, ну, если посчитать цену за квадрат, место вообще, и это предложение, я считаю, это очень адекватно. Вот у нас один гостевой санузел, здесь у нас спальня. И здесь у нас также есть свой... Санузел, спальня огромная, гардеробная, ну и конечно же вот такая шикарная спальня, вот с такими видом Мы поднялись еще на пентхаус в этом же апартаментном комплексе, он стоит полмиллиарда рублей, сразу скажу, представлен вот такой вот огромный террасой, бассейн, там жакузи, это вот такой квадрат, там внутри есть ремонт, ну в принципе и все. У него из, из того, что на самом деле круто, это 360 обзор, там у нас Blue Waters, Дубай Марина, вот она, сама Пальма, как она выглядит. Можем обратить внимание, ну, на самом деле, я не знаю, для каких целей его можно использовать, там, сами там догадаетесь, там, не знаю, проведение каких-то вечеринок, каких-то, не знаю, там, ток инстаграмных движений. Вот такой вид, вот они пальмы, вот они ветки, это, ну, вокруг вода получается одна, так, и здесь вот самое крутое место, вот, которое мне понравилось, это вот этот вот отель, здесь он самый зеленый, такие вот небольшие бунгало. Он просто получается на воде, такие мостики через бассейны, куча зелени. Вот здесь бы на самом деле я бы отдохнул, наверное, бы и жил. То есть, еще раз напоминаю, это Пальма Джумейра, самый центр, просто самое пушечное место. Вот, а сам апартамент он ну, для меня лично не представляет. Ну За полмиллиарда рублей, наверное, можно гораздо круче, наверное, варианты подобрать. Но напоминаю, просто это Пальма Джумейра, поэтому здесь вот такая цена. Вот это просто такой квадрат Ну я даже снимать его не буду, смысла нет Но виды потрясают А там у нас Blue Waters А вот мы живем в Дубай-Марине Кстати, если вы обратили внимание Вот у меня такая панамка Ну вообще, честно, она никого не ставляет равнодушным. я думаю, что прикольный цвет Но зато не печет голову А без очков, кстати, вообще, если что Ну здесь невозможно снимать А, кстати, вот видно, что здесь два участка свободные и наверное конечно же здесь что-то построить но я думаю что малоэтажные вот примерно там 8-10 12 этажей ну в дубае это малоэтажные здания но пляжные линии конечно вообще просто пушечные конечно сравнить если с нашим краснодарским краем с побережьем Сочи там и других годов это небо и земля он плавает яхточки но вообще вид конечно приятный глазу мы приехали в аутлет застройщик Мирас построил Застройщик Мира, чтобы вы понимали, когда вот он начинает что-то строить, и квартиру, возможность забронировать квартиру, ну, создают такую лотерею с шариками, то есть, потому что, допустим, лотов 50, а желающих 1000, и ты реально вытягиваешь шарик, ну, это как розыгрыш, да, чтобы возможность забронировать апартамент или квартиру. Вот, не то, что ты там приходишь, выбираешь, а просто возможность забронировать через лотерею. Вот настолько здесь известный застройщик Мира, И настолько много желающих. А, купить в его проекте что-то. Вот так он выглядит, в таком итальянском стиле, в готическом, да, средневековом. На самом деле, огромный, такой высокий панорамный потолок и очень много-много магазинов. В общем, сейчас пойдем шопиться, да? Да, пойдем по старому городу. По старому городу, как будто такой так. средневековый, да? Нет, такой... это итальянский городок. Итальянский городок. городок. Не, ну, на самом деле круто, да. Мы сейчас зашли в БОС, в первый магазин, и я купил себе полоску, ну, футболку пола БОС черную. В общем, она мне на рубли вышла 5000 рублей. В России она сейчас стоит где-то, ну, 10-12. На самом деле, крутая футболка, и все здесь стоит практически в два раза дешевле. Ну, соответственно, из-за курса. Конечно, так будет не всегда, поэтому пользуйтесь временем, да, который сейчас есть. Да, да, и летите сильнее. в Дубай, реально. Здесь есть все, ну, на самом деле, любые магазины, Армани, Гуччи, Сейчас мы идем в Nike, в Puma и что-то куда-то там еще. Вот. Ну, на самом деле есть все. На любой выбор. Футбор вот на любой огромный, вкус и цвет. да. Все вот. новые модели. Будь То есть, выбор. футболки я купил за 5 минут. Я вот зашел. Любой вот, размер вообще. Все, да. Любой размер. Все размеры есть. Никак у нас приходишь, этого размера нет, этого нет. в общем, ну и все. А Мы зашли в Puma. Это один из моих любимых брендов спортивных. И сейчас я хочу здесь посмотреть кроссовочки. Ну, может быть еще что-нибудь. Так. В общем здесь есть классические модели, так есть, также есть Смотри, спорт э, Кроссовки, вот я 12 тысяч. Здесь, есть. пожалуйста. Я меньше, хочу купить вот эти. Меньше пяти Прошло у нас три с половиной или четыре часа. Мы все еще находимся в аутлете Ребята купили себе какие-то небольшие подарки, в общем, Дэн купил себе спорттяги. тяги, Искандер тоже там спорт, армор. а я себе затарился боссом и купил себе кроксы, потому что у меня этих вещей никогда не было, в России я что-то, не знаю, там, не очень хотел их покупать, потому что цена была, ну, не знаю, в общем, так ровно смотрел, а здесь, в общем, купил себе поло, шортики и кроксы. Цена где-то в полтора-два раза дешевле от российских, где-то даже в два с половиной раза дешевле. Ну а вот этот вообще такой магазин, он даже и в Дубае самый дешевый. То есть здесь оригинал, это не поленка. В Дубае моле это все стоит дороже процентов на 20, на 30. А сюда можно приехать и попасть на нормальные скидки. А еще мы узнали, что а, вот Дэн сейчас ушел. А если покупаешь там, ну допустим три пола и там идет скидка 50 процентов допустим вот. если ты покупаешь одни очки вторые в подарок причем очки дорогие оригинальные там да ну разных брендов в общем есть еще такой лапхак когда у вас двое трое и вам надо купить что-то в одном магазине какая-нибудь вещь будет в подарок или общий чек будет с... не во всех не не во всех но просто в боте у них только 30 процентов бывает больше вообще не боятся вас вообще меньше 30 а в ганте вот будет. можно так ну, то есть я вот об этом не знал, я мог бы пойти, допустим, там с Дэном, вот, и что-нибудь такое вот, купить себе очки, а вторые были бы там подарок, круто, круто. Принесли крем-суп томатный в итальянском кафе, сейчас будем пробовать. В общем, время уже 10 час, я думаю, на сегодня наша программа закончена. Наступает завтрашний день, понедельник, завтра у нас будет плотный график по недвижке, наконец-то начнем уже смотреть детальную недвижимость. Вот. прошло всего лишь 5 часов мы только вышли с аутлета уже ночь и вот мы наш результат закупились брендовыми шмотками и у нас это все вышло на 50 60 процентов а то и даже где-то на 70 дешевле чем в россии да еще тут таких вещей в россии нет тут у нас Levi's, Crocs, Boss, Gant, GES очки Fuga Boss, очки Carrera, в общем, на самом деле, еще оформим в аэропорту Tax-Free 5% от суммы всех этих покупок. То есть нужно с паспортом просто ходить, тебе оформляют такс free ну и на самом деле круто. Все, сейчас двигаем в номер, в Нуран, и, наверное, на сегодня все хватит, завтра у нас просто будет очень крутой день.